Мы находимся в салоне Альтера. В принципе, ребят, салон мне очень понравился. Минус в том, что здесь нужно, если берешь машинку в кредит, то очень надо долго ждать. Я выждал полдня, даже больше. В остальном менеджеры хорошо работают. Спасибо огромное Александру Демидову. Он мне очень помог с выбором машинки. Я ехала за одной, выбрала совершенно другую. Впрочем, она мне тоже очень нравится. Я очень рада, я очень счастлива. Спасибо вам всем. Я всех вас люблю. Молодцы. В салоне все чисто, красиво и удобно.